Здравствуйте, с вами Тамара, и давайте посмотрим, что принесет рыбам август месяц. Записываю я это видео с очень красивого город Каравин в Хорватии, где я живу летом, спасаясь от лондонских дождей. Ну что ж, начнем мы с общей картины месяца, а потом поговорим о конкретных событиях.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 Итак, мои дорогие, ваше первое событие. 6 августа солнце, солнце в напряженной позиции Курана. С одной стороны, солнце в доме работы и здоровье и может принести очень много позитива. В первую очередь, много работы, заказов. И это хорошо для тех, кто особенно работает на себя. Кто-то может получить повышение по службе, а кто-то полностью посвятит себя работе. Однако для дальнейшего роста кому-то из вас необходимо обучиться чему-то. Может быть, каким-то новым компьютерным программам или пойти, например, на курсы повышения квалификации. И так как позиция планет у нас напряженная, я так понимаю, что времени или желания делать это у вас, может быть, и нет. А надо. Иначе успех ваш по работе будет временным, и кто-то из коллег или конкурентов может быстро обойти вас. 8 августа состоится новолуния. Новолуния в вашем шестом доме гороскопа. Опять сектор работы. А новолуния приносит новые идеи, новые начинания. Ну вот тут-то кто-то из вас все-таки решится на серьезные изменения, о которых мы говорили ранее. И кто-то из вас пойдет на эти курсы, необходимые для развития вашего профессионального уровня или для развития вашего бизнеса, может быть. Шестой сектор – это также сектор здоровья. И некоторые решат, например, заняться собой, своим самочувствием, диетой. Кто-то начнет, может быть, вести более здоровый образ жизни, займется спортом, фитнесом. Ну а кто-то, может быть, пройдет или начнет новый курс лечения. 10 августа планета Венера в оппозиции к Нептуну. Нептун в вашем первом доме гороскопа, а Венера в секторе работы. Опять работа. У вас этот сектор очень активен в этом месяце. Вы знаете такое чувство, что некоторые из вас вроде бы как бы запутались. То есть деньги вы зарабатываете, и по работе у вас все идет так, как надо. Но почему-то вы хотите либо уволиться, либо уйти. А если у вас свой бизнес, может быть, вы просто хотите его закрыть. Может быть, вам просто ничего этого не надо, ни денег, ни работы. И хотите вы посвятить себя тому, за что отвечает Нептун. То есть музыке, танцам, искусству. Единственное, что надо помнить, это о розовых очках Нептуна. Он часто вводит нас в иллюзию, завораживает. И нам кажется, что вот так правильно. Вот брошу работу и все, и буду танцевать. Ну а потом влияние Нептуна как-то ослабевает, и мы начинаем, как говорится, кусать себе локти, жалеть. 11 августа Меркурий. В Меркурий входит в ваш седьмой дом гороскопа. Это у нас сектор партнерства и брака. Ну и пришло время задушевных разговоров с вашим партнером, с вашим мужем, с вашей женой или бизнес-партнерами. Ну, кстати, Меркурий отвечает за интернет, и кто-то из вас может встретить своего партнера или партнершу через интернет, через сайты знакомств. А если между вами были какие-то ссоры или недопонимания, то во время этого транзита все можно с легкостью уладить, мои дорогие. Можно вести переговоры о бизнесе, о его развитии. И тут вы можете, например, взять на себя роль посредника, и вы сможете обо всем договориться. 16 августа Венера. Венера меняет знак и входит в знак зодиака Весы. Ваш восьмой дом гороскопа. А это сектор денег, не принадлежащих к вам. То есть деньги ваших партнеров, вашего мужа, жены или деньги банков. Это могут быть займы, кредиты, ипотеки. Венера в этой позиции ну, просто замечательно. Ведь Венера у нас приносит финансовое благополучие. Ну, и ваш партнер может получить, например, прибавку к зарплате или премию. Вам могут дать займ в банке, или вы, например, выплатите кредит или ипотеку. Можно получить деньги по наследству или по страховке. Ну, а еще это сектор интимности. И ваши отношения тут могут быть глубоко сексуальными. И вы почувствуете себя даже на каком-то энергетическом пике, что ли. А вас могут привлекать люди... Э, вы знаете, в которых вы можете видеть что-то мистическое, так как это сектор ми мистики, кстати. Пары в этот период могут, например, решить перевести ваши отношения на следующий уровень. Ну а еще это сектор психологии, и вы можете решить, например, сходить к психологу или заняться психологией. 19 августа уран. Уран у нас начинает процесс ретроградности. И, честно говоря, это хорошо. Уран-бунтарь, а тут он у нас немного утихомирится. Те, кто обычно любит всех шокировать своим мнением или внешностью, те, кто любит лезть на рожон, могут как-то пастыть немного. А те, кто учится, у кого-то из вас может, например, пропасть полностью желание учиться. Или вы смените направление, то есть хотели изучать один курс, пойдете на совершенно другой. Ваши близкие, соседи, все те, кто, может быть, считали вас бунтарем или чудаком, оригиналом, могут взглянуть на вас с другой точки зрения. 20 августа – оппозиция. Солнце и Юпитер. Ну и тема работы опять никуда не уходит. Знаете, такое чувство, что кто-то из вас говорит – «Уволюсь к чертовой матери, уйду в монастырь». Или еще вариант – «Займусь благотворительностью». И еще есть вариант. Уеду подальше туда, где никого нет. Но самое главное в этом положении планет, что на работе-то все в порядке. Никаких проблем нет. Проблема в вас. Устали, стресс, все надоело, лето, жара, хочется отдохнуть. 22 августа. Солнце меняет знак и входит в знак Зодиака Девы. Ваш противоположный знак. И солнце осветит ваш сектор отношений и брака помните я ведь вам говорила ведите задушевные разговоры с вашими партнерами с вашим партнером или партнершей вот после таких задушевных разговоров кому-то из вас могут сделать предложение руки и сердце а если вы уже в браке у вас будет очень хорошие теплые отношения с вашим мужем и женой в этот период взаимопонимание для одиноких, вы знаете, замечательное время начать встречаться с кем-то. Выходите в свет, зарегистрируйтесь на сайтах знакомств. Вы обязательно привлечете к себе внимание. По бизнесу тоже могут быть очень хорошие отношения с вашими бизнес-партнерами. Этот сектор отвечает за наших бизнес-партнеров также. Ну а для тех, кто разводится или судится со, своим, со своими бизнес-партнерами – в этот период можно завершить суды, договориться, или, может, может быть, даже получить какое-то положительное решение суда. 22 августа состоится одно из самых сильных полнолуний, которое называется Осетрово. И вот так называли индейские племена Северной Америки. У вас оно будет происходить в вашем 12-м доме гороскопа, а это сектор всего скрытого, тайного. Ну, Полнолуние, она обычно как свет фонаря высвечивает ту сторону нашей жизни, в которой она происходит. В вашем случае это подсознание. То есть, опять для кого-то пришло время сходить к психологу, разобраться в себе. Постарайтесь не подавлять свои эмоции. Прислушайтесь к себе. Либо сами займитесь собой, своей психологией, со своим ста... психологическим состоянием, или обратитесь к помощи специ... э, специалиста. А кто-то из вас просто захочет побыть наедине с собой, какие-то тайны, секреты могут выйти наружу, или вы случайно можете выдать чей-то секрет, так что следите за собой. И последнее событие 30 августа – Меркурий. Меркурий меняет знак, входит в ваш восьмой дом гороскопа. Сектор денег, не принадлежащих вам. Это деньги наших партнеров, банков или деньги бизнес-партнеров. Ну, когда Меркурий в этом секторе, стоит обсудить совместный бюджет, например. Хорошо в это время подавать на кредиты, ипотеки, например, в банки. Можно договориться, например, о каких-то дополнительных вложениях со стороны вашего бизнес-партнера. Или вы, может быть, проработаете какую-то стратегию развития вашего бизнеса. Помните, что Меркурий – это еще и планета коммерции, и вот тут-то можно выбивать какие-то средства вкладывать, заниматься какими-то ценными бумагами, вложениями. Ну, а еще это сектор сексуальности, оккультных наук и смерти. Ну, и все эти темы, которые обычно являются табу, вы будете от, от, э, обсуждать совершенно открыто. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.